Знаете, сейчас я понимаю, что в моих силах сделать мир лучше. Нет, это Майк Несс для Бета-2. Чем больше я узнаю о жестокости и бесчеловечном отношении, тем больше понимаю, что раньше жил как безмозглый дурак. Ходить на барбекю, любить свою собаку, почему мы по-другому относимся к коровам, свиньям или курицам? Они также все чувствуют, как собаки или кошки? Я чувствую себя сильнее, быстрее, чище, здоровее. Мы потеряем дикую природу. По крайней мере, то, что от нее осталось, если не станем на ее защиту и не пробудем в себе ответственность. Этого не случится, если сидеть на жопе. Я смотрю в зеркало и чувствую себя хорошо. И даже маленькое дело поможет сделать мир лучше. Я не поддерживаю браконьерство считаю, что охота для сопляков Если хотите сделать мир лучшим местом Вставайте на защиту животных Вперёдная озвучка, уеду из студии